Как меня слышно? Проверим связь. Поставьте, пожалуйста, единичку. Так, прошу вашей активности. Как меня слышно? Угу. Так, Людмила меня слышит. Татьяна. Так, все замечательно. С вами Елена Евсенко. Так, Андрей не слышит. Андрей, выйдите из комнаты и снова войдите. Перезайдите. Итак, с вами Елена Евсейенко, и тема моей презентации – это, конечно же, маркетинг нашего клуба. И так как сейчас у нас объявлен предстарт новой площадки «Утро-Н», мы с вами начнем разбирать именно эту площадку. Итак, прежде всего, что такое наш клуб? Это гарантированные выплаты, это маркетинговые планы, это многолетний опыт, надежная защита – автоматизация процессов и выгодное партнерство. Я думаю, что вы со мной согласитесь здесь на все 100%. Итак, новая площадка. Что она нам даст? Во-первых, у нас с вами будет продукт. Продукт информационный. Это конструктор сайтов, это автокостер. То есть мы сможем с вами людей уже приглашать. И, собственно, люди будут оплачивать продукт. Это очень хорошо в том плане, что этот продукт нам с вами всем позволит также развиваться. Оплачивать этот продукт можно на один месяц, эта сумма входа будет 800 рублей. Можно оплатить сразу на два месяца 1400 рублей, можно оплатить на три месяца 2600, 4 месяца 2800. Можно оплачивать буквально хоть все столы. Пожалуйста, кто что пожелает, тот и, пожалуйста, может оплачивать. Можно купить одновременно первый и второй стол и пользоваться, к примеру, 3 месяца. Можно одновременно купить первый, второй, третий. А можно все сразу 4 стола и 10 месяцев как бы не делать подтверждения уже своей активности. Так, Светлана, нет звука. Выйдите из комнаты и вновь войдите. Перезайди. Нужно в комнату перезайти. Итак, что получается? Вы, к примеру, оплатили один месяц. Сразу хочу сказать, что на этой площадке у нас задолженность расти не будет. То есть, если вы оплатили на один месяц, а на второй вы, к примеру, уехали в отпуск, то у вас не будет здесь расти задолженность. Вы можете оплатить в течение трех месяцев. Итак, вы вошли на первый стол. Вы видите себя наверху, а под вами два пустых места. И вот эти 800 рублей, они распределяются таким образом. 200 рублей уйдет сразу на оплату именно инструментов. 500 рублей уйдет в стол. То есть это ваше бизнес-место. А 100 рублей, оно распределится на 10 уровней вверх по реферальным начислениям. Вы ушли на второй стол. 1000 рублей туда уходит. Из них получается 25 рублей также пойдет начисление на 10 уровней вверх по реферальным начислениям. И 10 рублей по линейным, два вида дохода. На этой площадке у нас могут зарабатывать люди, которые и активно приглашают, они будут зарабатывать со своей структуры до 10 уровня в глубину. А люди, которые только еще пришли, начинают строить свой бизнес, у них еще нет лично приглашенных партнеров, они будут здесь зарабатывать именно по линейке. То есть первая ваша линия, под вас идут переливы два человека, Вторая линия – это уже 4 человека, 8, 16 и так далее. До 10 уровня вы будете за каждый перелив получать по 25 рублей. Заполнился ваш второй стол, и вы автоматически будете переходить на третий стол. Хочу заметить и обратить ваше внимание, что на этой площадке столы у нас неуправляемые. Система будет расставлять людей слева направо на свободные места, поэтому все будут закрываться. Во втором столе, если же у вас до сих пор еще нет лично приглашенных партнеров и к вам падают переливы, вы, естественно, будете получать по линиям. Также 2, 4, 8 и так далее до 10 уровня в глубину за каждый перелив вам будет начислено 50 рублей. А если же за вами следом еще идут и ваши партнеры, также ваша первая линия пригласила людей, а вторая линия приглашает третью, и таким образом это ваши структурные люди до 10 уровня в глубину. Каждый участник вам будет уже приносить еще плюсом по 50 рублей. То есть если идут ваши структурные люди, вы получаете как 50 рублей за ваших партнеров, плюсом еще и по линейке за 50 рублей. А это произошло у вас движение уже в первом столе, вы получили 10 рублей, к ним прибавляете еще и 50 рублей за счет второго стола, это линейка и уровни и плюс на третьем столе еще плюс 100 рублей. Таким образом, это 160 рублей получается, вот даже вот на третьем уже столе, за каждого вашего партнера до 10 уровня в глубину. То есть люди внизу структурные уже работают, а вы получаете вот такие вот доходы. Два человека по два стало, вы ушли в четвертый стол. Если у вас до сих пор еще не появились ваши партнеры, а идут под вас переливы, то в плечах вы вот здесь вот первый и второй человек к вам придут, вы ничего не получите, потому что здесь на четвертом столе линейки у нас нет. Идут только реферальные начисления, идут ваши структурные люди, вы также получаете до 10 уровня глубину по 50 рублей за каждого партнера. Плюс второй уровень четвертого стола, к вам падает человек, а они сюда обязательно будут приходить, потому что система их расставляет слева направо на свободные места. И если у вас до сих пор не появились лично приглашенные партнеры, вы получите полторы тысячи рублей. На второе место падает еще полторы тысячи рублей. А если же это идут ваши структурные люди, которые уже в вашей команде, вы получаете и полторы тысячи рублей, и плюс еще по 50 рублей, то есть 1550. Итак, по закрытию четвертого стола вам идут доход, получается, 6 тысяч рублей. И так далее до 10 уровня, как только у вас закрывается четвертый стол, вы продолжаете зарабатывать по 50 рублей по реферальной программе. Итак, есть ли у вас какие-либо вопросы вот именно по этому слайду? Пожалуйста, вы можете мне задавать вопросы, я буду на них отвечать. А сейчас бы мне хотелось перейти на следующий слайд и показать, какие же у нас будут доходы, вот именно для тех людей, которые будут получать здесь по линейному, то есть даже без лично приглашенных партнеров. Итак, переходим на следующий слайд. Это второй и третий стол. Итак, под вас встают люди, и вы начинаете зарабатывать. На втором столе... Первая линия – это 2,50 рублей, на третьем столе 2, вам принесут 100 рублей. Вторая линия – это уже 4,100 рублей, а на третьем столе 200 рублей. На третьем линии – это получается уже 8 человек по 25 рублей принесут вам 200 рублей, а на третьем столе уже 400. И эти суммы вы можете суммировать, потому что… Идет закрытие на втором, переходит на третий, вы уходите в четвертом и начинаете получать вот эти вот заходы именно по линейным начислениям. Линейные начисления вам принесут, заметьте, даже без лично приглашенных партнеров, а если же у вас еще и будут люди, то к ним прибавятся еще и по реферальным начислениям. Так вот, здесь только по линейке, только по линейке, вы получите 153 450 рублей. Итак, если же вы активно работаете и приглашаете партнеров, то еще плюсом к этим доходам вы будете получать еще и реферальные начисления. Представьте, что вы только начинаете развивать свою структуру, и в вашей команде еще не совсем как бы, много людей, просто вы пригласили даже два человека. И ваши люди начинают вас дублицировать, то есть также приглашать даже по два человека. И только на первом столе вы уже получаете доходы до 10 уровня в глубину, это 20 460 рублей. Если же вы начинаете продолжать активно работать и развивать свою структуру, а тут вы уже сами смотрите, сколько же вам хочется заработать, то только на одном первом столе даже по 10 рублей начисление у вас 3 и у ваших людей даже идет по 3, уже 885 тысяч рублей. Это только первый стол. Если же вы приглашаете людей в первую линию, развиваете свою первую линию, она у вас безгранична, то ваши доходы, естественно, увеличиваются. Из первого стола вы переходите во второй стол, где уже начинаете зарабатывать по линейкам, и плюс еще реферальные начисления. Если же ваша команда еще небольшая, то на втором столе ваши доходы вот по реферальным и плюс еще и по линейке составляют. Если же у вас по два партнера, то это 51 150 рублей. Если же по три, по пять, это уже совершенно огромная суммы. То есть это очень круто. А сейчас мы с вами переходим на следующий слайд. И... На третьем и четвертом столе по реферальным начислениям мы начинаем зарабатывать по 50 рублей за каждого структурного человека до 10 уровня в глубину. И на третьем столе, и на четвертом. То есть сразу эти суммы можно умножать на два раза. Так вот, если у вас также два человека и ваши партнеры пригласили по два, ну, естественно, это таблички условные, у каждого будет по-разному все происходить но в любом случае, если вырастает такая команда, то на третьем столе доходы составляют 102 300 рублей и плюс эта же сумма еще и на четвертом столе. А если же у вас в первой линии 3 и у ваших партнеров структура начинает разрастаться, то естественно и доходы ваши здесь также растут. То есть здесь получается шикарное шикарное реферальные начисления, которые вы получаете потом одновременно на первом столе закрытия вам до 10 уровня по 10 рублей падает. На втором будет падать также и по линейкам, и по рефералкам по 25 рублей. На четвертом, на третьем и четвертом по 50 рублей. Итак, какие есть вопросы? Так, после четвертого стола я куда иду? После четвертого стола, когда вы начинаете оплачивать, абонентскую оплату, у вас получается, вы покупаете также клон. Если вы покупаете клон за, в первом столе за 800 рублей, то он будет также передвигаться с первого во второй, со второго в третьего и в четвертый. Но вы можете покупать всевозможные разные клоны разной стоимостью. То есть, если вы решили купить в третьем столе, он у вас также перейдет в четвертый стол и также потом будет получать эти 6 тысяч, и также он будет получать и по линейкам, и по рефералке. И самое главное, что также ваши инструменты будут оплачены на 3 месяца. Если же вы покупаете во втором столе, то ваш клон также получает, также переходит из стола в стол, и, в общем-то, получается движение по всем столам. А самое главное, когда мы все с вами будем покупать и продлять именно вот это, покупку инструментов, у нас снова будет с вами начинаться, как можно сказать, как бы всегда новая волна, то есть люди оплачивают, покупают себе клоны и постоянно происходит движение по столам, и людям также будет начисляться эта десятиуровневая реферальная программа. Так, вывод после четвертого. Нет, вывод, как только денежки будут падать на ваши балансы, вы можете все сразу выводить. У нас здесь нет проблем с выводом, то есть как только деньги на баланс, это ваше право выводить или не выводить. Итак, хочу также дополнить. Многие люди спрашивают. Новая программа будет, где нам брать реферальную ссылку? Хочу сразу обратить на это ваше внимание кто у нас является партнером клуба, ему не надо делать новую регистрацию. Входите в свой личный кабинет, у вас там потом появится в конце месяца эта площадка и просто активируйте ее на своем личном кабинете. Также многие звонят и спрашивают, вот у меня есть задолженность по манибоксу, что мне делать, может быть мне кабинет новый создать? Знаете, я всегда отвечаю на такой вопрос. Заведите деньги на свой личный кабинет, активируйте свою площад новую площадку, начинаете на ней зарабатывать и погасите все долги по площадке MoneyBox. Плюс у вас начнет работать и новая площадка, и MoneyBox. За ней следом подтянется и банк, и все следующие площадки. То есть работайте на своем личном кабинете. Лучше зайдите в раздел «Рефералы», посмотрите ваших людей, у кого есть также задолженности по манибоксу, обзвоните всех своих лично приглашенных партнеров и дайте им информацию о новой площадке. Вы реально можете за счет этого погасить все долги на манибоксе и продолжать работать в клубе. Так... Пожалуйста, может быть какие-либо вопросы? Задавайте. Может быть, Денис что-то хочет дополнить. Пожалуйста, Денис. Так и так. Пишем вопросы. Так, здравствуйте, здравствуйте всем. Да-да-да, совершенно верно, Галина. Вот, новых партнеров тех регистрируйте по новой ссылке, а партнеры клуба будут активировать свои личные кабинеты. Итак, Денис, слушаем, ждем. Да-да-да. Всем здравствуйте. Как всегда, я второй, второй раз уже присутствую на вебинаре. Смотрю, от Людмилы Ахмеровой сразу поступил вопрос, если я сразу активирую четыре стола, соответственно, это и выгодно, 4 стола. Почему? потому что вы в дальнейшем, вы в дальнейшем будете намного быстрее продвигаться и, намного... и у вас будут двойные начисления по линейке, соответственно, во втором и третьем столе. Почему? Потому что ваш, если вы купили 4 стола сразу, то из первого как только вы закрываете первый стол, у вас, соответственно, переходит из первого стола вам во второй. И он сразу же переходит именно под вас или под ваших, соответственно, людей. И также он приносит вам также заработки по линейке, по линейному маркетингу. Соответственно, точно так же и с третьего стола. Вы перешли на третий стол и также э, встали, встали именно сверху вниз слева направо именно под себя или под своих людей, и также люди, люди заполняются, люди ниже-ниже-ниже-ниже становятся, и также вы уже будете получать и с клона э, по линейке, и с основного аккаунта, то есть в два раза больше. Понимаете? Также на четвертый, на четвертый стол вы встали, соответственно, также клон у вас э, сначала основной аккаунт получит, 6 рублей, камера по полторы, полторы, полторы, полторы, А потом сразу же и клон получит, полторы, полторы, полторы, полторы. Итого 12 тысяч рублей. Понимаете? Вот, то есть, на 4 стола очень выгодно заходить. И плюс еще, вам именно пользование дается конструкторам на 10 месяцев. 10 месяцев вы можете не заморачиваться по этому поводу и по этому вопросу, по поводу каких-то дополнительных оплат. То есть вы зашли, вот вход на 4 стола составляет 7600 рублей. Но для некоторых это да, очень большая сумма, но для некоторых это э, как бы приемлемая сумма. Да? Он, если взять другие проекты, там мы по 10 тысяч заборники складывали. Вот я точно знаю. И бежали, бежали, гурюбой э, просто. Целой толпой. Соответственно, точно так же и здесь вы можете заходить на 4 стола. Но вам конструктор будет, э, будет даваться именно на 10 месяцев. 10 месяцев вы вообще не грузитесь по поводу именно продления конструктора. Если, соответственно, вы активировали на месяц конструктор, то вам в течение трех месяцев, в дальнейшем в течение трех месяцев, не сразу каждый месяц оплачивать, да, вам в течение трех месяцев можно, э, можно еще раз оплатить. Если вы э, не оплатили, ничего страшного. Вот реально ничего страшного не произойдет. То есть у вас площадка, соответственно, подбереет, и у вас будет активировать конструкцию. В, в любой момент, зашли через полгода, через год, взяли и подтвердили, подтвердили активацию именно конструктора. И посмотрели, именно у вас все эти денежные средства, которые будут, соответственно, они в заморозке, они перейдут на баланс. Через полгода, через год. И то есть через год вы можете, соответственно, вывести это. Но еще одно «но» у нас в течение года, если кабинет не активен, в течение года, то его блокируют. Это тоже нужно учитывать. Понимаете, чтобы не задавали, не, не, не задавали именно таких вот вопросов непонятных, почему, почему я не могу войти в свой кабинет. Вот люди с 2017 -го года пишут, вот даже сегодня мне женщина писала. Говорит, почему я не могу зайти в свой кабинет? Я говорю, а, а что случилось? Ну, не знаю, что-то такого пользователя не существует, пишет. Я говорю, а когда вы регистрировались? А давай еще в семнадцатом году. Я говорю, ну, понятное дело, почему вы, почему, соответственно, не, не заходите в кабинет? ID помните? Конечно, помню. Хорошо. Я захожу именно в этот ID, а там в этом ID... 2017 -го года просто 500, рублей, просто 500 рублей инвестировано и все. И все, просто она купила площадку за 500 рублей рублевую. И все, на этом все. Два года прошло, представляете, два года прошло. Она сейчас обратно заходит в кабинет и говорит, я не могу в него попасть. Я говорю, а вы вообще читали пользовательское соглашение? Нет, не читала. Я говорю, вот идите, посмотрите, почитайте. Я говорю, в течение года, если кабинет, кабинет не активен, в течение года, если вы не пригласили, соответственно, ни одного партнера, то ваш кабинет блокируется. Понимаете? То есть не надо делать там круглые, круглые глаза, да, почему, почему же все-таки мой кабинет заблокирован? Вот согласно пользоваться соглашением. У нас сетевой маркетинг. у нас должен быть движ, да, а соответственно вот эти аккаунты, которые, которые именно стопорят все. Я вот этот аккаунт, например, отдам активного партнера, Я их могу передавать спонсорам, вышестоящим спонсорам эти аккаунты. То есть без проблем, я могу их передать. Я их заблокировал, я могу их передать. Могу и не передать. Понимаете, то есть вот такая вот ситуация. А люди, соответственно, сидят, о, я два года назад инвестировал. Ну, понятное дело, инвестировал, а что а никого не пригласил в течение двух лет? Ну, вот так вот, я инвестор. Я говорю, ну, понятно. Вот, я говорю, у нас не инвестиционный проект, что, что вы будете инвестировать 500 рублей и сидеть на фото У нас сетевой маркетинг. Соответственно, нужно, нужно хоть какое-нибудь движение проявлять, хоть какую-то активность. Я говорю, хотя бы Moneybox оплачивали, вот активировали бы Moneybox дополнительно и хотя бы оплачивали по 50 рублей в неделю. Соответственно, никто бы никогда ваш кабинет бы не заблокировал. Так как вы оплачиваете раз в неделю по 50 рублей. Вот и все. То есть все очень легко и просто. И также у вас сохранилась бы рублевая площадка и также вы двигались бы на Moneybox в копилочке. Все это складывали бы в копилочку. Ну нет, не надо, пожалуйста, не надо. Вот такая вот ситуация. Что касается именно э, Галины, да, Галина задает вопрос, вывод только после четвертого стола. Нет, вывод постоянно будет. Вывод постоянно. Но сами знаете, что вывод у нас от, от 500 рублей. Да, везде. От 500 рублей и на киев тысячу рублей. Вот, соответственно... У вас все это на баланс будет капать, все будет капать на баланс, будет, будет, будет, будет капать, капает, капает, капает. Соответственно, накопили, накопили все проблемы, взяли выводы. То есть вообще без проблем. То есть постоянно у вас будут начисления идти на баланс с первого со второго стола, с третьего стола, с четвертого стола, со всех столов, со всех экранов, со всех линеек, со всех основных выплат на четвертом столе. У вас все будет идти на баланс. Так, ну, Гали, еще Галина задает. Нового партнера регистрируют по своей ссылке. Да, нового партнера, естественно, регистрируют по своей ссылке. Ну, можете, соответственно, помочь, помочь вашим приглашенным. Ну, если вы хотите отдать своего своим людям. Так, Оля, Оля Арзуманян, глобал по 50 тысяч. Ну да, да, глобал по 50 тысяч вносит. И вносят же, ничего, где-то берут деньги, я вот не понимаю. Такие вот большие суммы, заходить, там 128 человек, да, пригласить, и ничего, ничего не получить, копейки. И 128 человек должно уложить, должен вложить каждый по 50 тысяч рублей. Каждый, по 128 тысяч. Ой, со 128 человек. Это умножаете на 50 тысяч. Вот смотрите, пример даже вам. Калькулятор, вот, например, берем, да? Долго не отходя от кассы. 128. Так, 128. Ой, нет, нет. 128 умножить на 50 тысяч. Вот, смотрите, 128 умножить на 50 тысяч, то получается 6, тысяч, 6 миллионов 400 рублей. Вот представьте, вам нужно э, собрать структуру на 6 миллионов 400 рублей. Вывод, вывод, только миллион. И 6 400, 6 400 у вас структура, а вы получаете всего миллион. Ну, считайте, считайте. Где 5400, соответственно? 5400 у ванного заветования. Понимаете? То есть считать, считать непросто. То есть не только миллион. Нормально? А вы собрали такую структуру. Вот это вот такие вот как бы проектики создаются, чтобы просто обобрать народ. Так, так, так, так, так. А дальше, дальше, дальше. Илья, на сколько партнеров нужно пригласить, когда заходишь на 4 стола? Елена, это все от вас зависит, сколько партнеров нужно пригласить. Ну, честно и откровенно, по маркетингу только два. Двоих партнеров нужно пригласить. Почему именно двоих? Потому что они должны сделать точно такую же дубликацию. То есть два по два. И все. И те, и те же два по два, и те два по два. И те два по два. И все, и вас, соответственно она завиется очень ну, большая структура. Если будут делать люди публикации. Можете хоть 10 человек пригласить, хоть 20, хоть 30. Э, но они будут э, именно расположены сверху вниз, слева направо, именно уже под, под вашими людьми. И также, э, также будут давать именно вашим людям также переливы. И также они будут давать, Если не по эфиралке, то по линейке 100%. Со второго и третьего стола они будут зарабатывать по линейке. Итак, на 10 уровней в груде. Анна Лямина, Елена, чем больше, тем лучше. Ну Анна Лямина, кто ответила на вопрос. Так, Людмила Акмерова, 4 стола закрыла, 10 месяцев не захожу. А, а как я буду далее получать? Первый стол, первый стол закрылся, меня там нет. Потом второй стол, стол закрылся. Меня там тоже нет. И что? Вот первый стол закрылся. Первый стол закрылся. Но это не, важно, это не значит, что вас там нет. Понимаете? Вы там есть. Вы там есть. Даже стол, если у вас первый закрыт, вам единожды нужно встать туда, и все. Не получается всей структуры вас. Неважно, он открыт у вас или закрыт. Соответственно, переливы, люди, которые встают соответственно, именно к вам по реферальной ссылке, они будут вставать. Вот, они будут вставать ниже, ниже, вот у вас закрытый стол, вы же его можете посмотреть. вот стоит, например, первый стол, да, давайте разберем, стоит в левой, в левой ножке у вас, например, Маша, во второй ножке стоит Света, да, вы приглашаете третьего личника, соответственно, Света куда, куда у вас пойдет? Она уже пойдет у вас переливом под Машу, сверху вниз, слева направо. Допустим, приглашаете Никиту. Никиту пригласили, соответственно, Никита также стал под Машу. Да, и все, и получается, по твоих же партнеров встают, и вам парихорально начисляется, так как же с первой линии, понимаете? Вот вы им делаете перелив, а вам начисляется с первой линии. Вот он потом переходит. Вот вы ему два перелива сделали, да? Соответственно, вот Маша сделали самое первая капля стоит. Она ушла во второй стол. Вот вы их два переставлены. также еще начислила. Вот также еще начислила эфку со второго стола. И также линейку, так как она в с первой линейки. Понимаете? Да-да-да, но все, все дойдет. Короче, активируемся, будто само дойдет. Да, но все дойдет. Все дойдет и доедет. Неважно, стол закрыт или нет, закрыт или открыт, вы все равно будете получать именно рефералку или линейку. Неважно, стол у вас закрылся или еще открыт. Татьяна, вы, а если я никого не приглашу, я просто прокуплю 4 стола. Смотрите, все именно углом делают почему-то на столы. Да? Все делают именно уклон на столы. Соответственно, если вы никого не пригласите, то у вас на 10 месяцев именно вы покупаете конструктор. Маркетинг, он в добавок идет, понимаете, именно к дополнительному заработку вашему. Вот 7600 на год, вот, то есть на 10 месяцев, стоит конструктор 8600 вот, рублей, вот вы проплачиваете 4 стола, 7600 рублей на 10 месяцев. Стоит сам кон... на 10 месяцев, пользование в 10... 10 месяцев. Вот разделите на 10 месяцев, это получится в месяц по 760 рублей. Еще и со скидкой. Со скидкой. Здесь вот если каждый месяц оплачивать, да, получится по 800. Если 4 стола активировать, получится 7600. Соответственно, на 400 рублей меньше. И каждый месяц вы уже будете, вы уже, соответственно, грубо говоря, заплатили по 760, а не по 800 рублей. И вы пользуетесь конструктором сайта. Это а, уже автопоиском и дополнительные инструменты вам даются в подарок. Плюс еще вы можете зарабатывать на конструкторе. Денис, пропал звук у тебя. Имея такие инструменты, ну как можно не приглашать людей? Вы можете даже в социальных сетях, вот создадите визитку, заполните там, как хотите, этот конструктор, по вашему уже усмотрению, желанию. Также автопостер будет раскидывать вашу рекламу. Поэтому я не вижу здесь никаких вот проблем абсолютно с приглашениями. Это будет очень интересно, ведь это же продукт нашего клуба. А столы – это реферальные начисление, это плюс, это маркетинг, это будет уже ваш заработок. И мне бы вот хотелось еще дополнить, очень важно то, что именно по пополнению наших кабинетов. Кто желает входить на новую площадку, просто вот у меня к вам просьба, вы заведите деньги на заранее на кабинеты. Да, Денис, тебя что-то? Никого да, сейчас. сейчас слышно. Лена, слышно? слышно или не слышно? Сейчас перезайду. Да, да, да. Не слышно, не слышно. Мы тебя слышим? Так, запомните свои балансы кабинета, кто желает войти на новую площадку, конечно же, заранее, чтобы потом к старту э быть да. готовым. Итак, можете пока задавать какие-либо вопросы. Пишем вопросы пока. Я с удовольствием смогу ответить на любые ваши вопросы. На месте. Да, пишем вопросы, не стесняемся. И соответственно, вот многие недопонимают, да, многие <смех> видят именно этот маркетинг, видят маркетинг как простые столы, соответственно. Да? Простые столы и, соответственно, как везде, везде простой маркетинг. Да, То есть я активирую сам, я иду на маркетинг, я иду активировать сам маркетинг. А про конструктор никто не думает. Понимаете? Тут здесь уклон нужно делать именно на конструктор. Этот продукт. Соответственно, точно так же. Возьмем, например, Арифлейм. Да? Ари вот у них, у них продукция. Да? Бан, баночки, скляночки, там крема, духи, парфюм, ну разные, разное, разные. Разное. Но люди активность проплачивают ежемесячно проплачивают по 100 долларов. Соответственно, почему они это делают? Им нужна продукция? Нет. Им нужны деньги. Им нужно зайти еще раз в маркетинг. Им нужно, им нужно именно сам маркетинг активировать, чтобы остаться на плаву. Если они не активируют, не активируют вот эту вот, не продлят активность да, ежемесячно, то, соответственно, у них э, с маркетинга заработка не будет. Вообще никакого. Понимаете, у них заработка с маркетинга вообще будет ноль. Ничего они не заработают. Вот, хотя будут каждый месяц, соответственно, хотя они уже перестали платить, да, вот им не нравится эта продукция. Но, соответственно, если вам не нравится продукция, то вы с маркетинга ничего не будете получать. Если вам нравится продукты, пожалуйста, ежемесячно активируйте. Ежемесячно активируйте э, э, свою активность, то есть покупайте баночки, скляночки и будет вам идти за маркетинг. Будет вам начисление идти за маркетинг. Вот такая ситуация. Но многие люди недопонимают этого. Это и есть продуктовый маркетинг, только он разделен на 4 стола. Вот грубо говоря, это общий бинар, да, как, как во всех продуктовых маркетингах. Просто он разделен на 4 стола. Мы изменили, повернули повернули все, все развернули. Соответственно, продуктовый маркетинг совершенно другое сделали. Но это тоже общий бинар. То же самое, это общий бинар. Что первый, что второй, что третий, что четвертый стол. Так, вот это я поняла, что как в товарной компании активируемся, получаем, но не затариваемся баночками. Совершенно верно, Людмила. Да-да, вы не складируете у себя не складируете в себя целую кучу вот этих баночек, скляночек за 100 долларов, понимаете? 100 долларов это 6 тысяч рублей, 6500 на сегодняшний день. Вы не складируете, вот и вам нужно 6500 ежемесячно оплачивать, представляете, ежемесячно, а здесь вы оплатили на 10 месяцев да, 4 стола, и у вас на 10 месяцев конструктор, все, вам достается, 10 месяцев не грузитесь именно о, о, продлении, о продлении конструктора, 10 месяцев вы, вы забыли, что это такое, вы получаете 10 месяцев полностью с маркетингом, вы в дальнейшем будете получать, я же вам рассказываю, именно это совсем другой продуктовый маркетинг, не то что именно в земных и интернет-компаниях, в остальных. Вы и дальше, если не будете оплачивать активность, вы и дальше будете получать, вы и дальше будете зарабатывать деньги. Но только они будут копиться в заморозке до тех пор, пока вы, не пока вы не активируете дополнительно хотя бы на месяц конструктор. Понимаете, хотя бы не активиру, не, активиру, не возьмете аренду конструктора еще на месяц. Как только вы его взяли, сразу с заморозок, заморозки, деньги сразу к вам на баланс будут. Понимаете, сразу с заморозки на баланс. Вот складируем за то денежку. Правильно, Людмила э, собрала. Вот теперь Людмила собрала правильно. Понимаете, и вот здесь вот такая вот ситуация. То есть мы поменяли продуктовый маркетинг, с, вот подняли его с ног на голову. Понимаете, и вы нигде вообще вот в, земной, в, в земных компаниях, в интернет-маркетинге вы не увидите именно такого, вы реально не увидите такого продуктового маркетинга, где 80% идет э, с аренды конструктора, 80% идет в сеть. 80 процентов, считайте, кто является там маркетологом, кто хоть маломальски умеет считать, посчитайте, сколько процентов идет к вам. Понимаете, 80 процентов, соответственно, мы все это перевернули. И на сам конструктор идет всего лишь в месяц по 200 рублей, по 200 рублей. Если, соответственно, вы активируете на 4 месяца, да, это 7600, соответственно, конструктор уже оплачивается за 180 рублей в месяц. Не 200, а 180 рублей. Да, Елена, привет. Вот, получается вот так. Это, я думаю, понятно. Да, Лена, это понятно? Ну я думаю, что всем должно быть все понятно. А. Если кому-то что-то. то, ну, что -то, это, то Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите, будьте активнее. Вопросы, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Задавайте, давайте, задавайте. Вот, понимаете, это все. Так, Елена, может я пропустила остатка, да? Вот, Елена, вы ничего не пропустили, оказывается. Старт мы еще не назначили. Старт, старт будет именно про старт будет написано в чатах. Разбросано, когда старт будет. Про, про, стартуем. Сейчас вот переезжаем. Сейчас тестируем площадку вот с Леной. Соответственно, и также тестируем площадку. Эту, чтобы все работало четко. Что все работало 22-4. И, соответственно, также одновременно э, богомисты, соответственно, переезжают. Вот, также надо с новым дизайном переехать. Соответственно, уже новый дизайн, новые картинки, нова, новая обработка, новая доработка. Соответственно, вот мы сейчас все это делаем. Я только пришла со, смен, э, пришла со смены, простите, ну, бывает такое, да Вот такая вот ситуация, понимаете, то есть... Э, это нестандартный продуктовый маркетинг. Он не по стандарту идет. Да? Если вы месяц не оплатили, то вам, соответственно, и в дальнейшем вообще ничего, ничего не будет капать. Вообще ничего не будет капать. Здесь даже если вы месяц оплатили и потом, извините за выражение, запили да, на этот конструктор, вы через год можете прийти, оплатить, оплатить дополнительно этот конструктор на месяц, и то, что у вас было в заморозке, оно все уйдет на баланс. То есть, денежные средства никуда не пропадают. Никуда не пропадают, соответственно, они у вас накапливаются, накапливаются, накапливаются в заморозке. И когда через полгода там активируете, например, еще раз повторно в заморозке, у вас деньги упадут на баланс. Так, пока не зайдешь в воду, не зайдешь в броду, надо пробовать, тем более нестандартно. Согласен. Реально это не стандарт. Ну да, такого, ну, я ну, говорю. На, вот на самом вот, деле просто... в интернете еще не было, это будет очень интересно, это будет, конечно же, выгодно. Естественно, надо пробовать и маркетинг, да, да, да, да. Будет круто. Да, совершенно верно. Вы такого вот реально нигде, нигде не увидите. Безумная ревка, безумная линейка. Еще, еще и конечные выплаты еще есть. По, пол, по полторашке. Полторы, полторы, полторы, полторы. Так вы можете еще э, с клонов, да, клоны постоянно могут приходить сюда и закрывать вот так же. Вот. И э, ревко начисляется вам с клонов. И также по линейке вам начисляется также с ваших же клонов. И, соответственно, когда вот под ваши клоны встают люди, вы вдвойне зарабатываете. А если у вас три клона, то вы втройне, втройне зарабатываете. Если у вас четыре клона, то вы в 4 раза больше зарабатываете. Если 5 клонов, пять 5 раз больше зарабатываете. Понимаете, то есть деньги не теряются при этом. Они просто увеличиваются еще. Доходность ваша просто увеличивается. Вот представьте себе. Да, допустим, вот разберем даже второй, вот где за 2 месяца, да, вы купили. Соответственно, вот встал ваш клон в левую сторону, да стал ваш клон в правую сторону. Ну, я грубо говоря, да, вот купили. Трешкой зашли. Трешкой зашли. И получается, что ниже вы ставите 4 партнера своих, да, ниже. Соответственно, получается, что вы поставили чуть ниже партнера, получил, получил ваш клон, получил ваш основной аккаунт. Дальше еще э, во второй... Во второй во Второе место человека поставили, обратно получил ваш клон с левой стороны и основной аккаунт. Получается, под правую сторону сюда встаете. Под правую сторону ставите партнера. Получается, получил обратно клон и ваш основной аккаунт. Получается, еще правее ставите партнера. Соответственно, переход в третий стол, вы уже переходите в третий стол. Сюда смотрите, как интересно здесь. Когда вы ставите сюда на четвертое место партнеров, получает клон во втором столе и ваш основной аккаунт. И, соответственно, так как если у вас есть уже третий стол, да, то, соответственно, ваш клон приносит вам также заработок в третьем столе. В третьем столе и по реферальной 50, и по линии 50. И, соответственно, еще и тут 100 получаете. Вот то есть одного человека, вы одного человека сюда поставили на второй стол. И все, и вы, соответственно, двойную выплату получили, двойную выплату получили где? За два месяца во втором столе. И также одинарную выплату получили за свой год. Понимаете? То есть это очень круто и классно. Так, могу я со своего компьютера зарегистрировать людей Земли? Можете, конечно, зарегистрировать людей с Земли, но как они будут пользоваться конструктором, я вот этого не могу понять. Или, или им не важен конструктор, соответственно, они идут на маркетинг. Так, надо, Татьяна Леонидовна, надо приглашать людей, которые выставляют свой даже маленький бизнес, что чтобы продвигать свой бизнес. И, конечно, ваш конструктор нужен для, для чего-то. Надо сначала поработать. Идут маркетинг. Если идут маркетинг, то можно и со своего компьютера. Если они конструктором не будут пользоваться, можно и со своего. То есть вопросов нет. В принципе, если вопросов нет, далее, я а, думаю, заканчиваем. Да, да? конечно. Mm -hmm, если вопросов нет, то mm -hmm. давайте будем с вами О, заканчивать необходимости, они не приходят из структуры. Uh -huh. Почему? Если вы купили четыре стола, соответственно, из четырех столов у вас также и клоны будут же переходить. Первый стол закрылся, во второй перешел клон уже у вас. Второй стол закрылся, он уже обратно третий стол перешел, клон, так как у вас уже третий стол есть. Соответственно, тут уже клоны также будут двигаться, также будут зарабатывать. В принципе, все. Всем до скорых встреч, всем пока-пока, я побежал. Все, спасибо, Денис. Ден, спасибо заканчивай, Денис, заканчивай, да? ага. Давай-давай, все, пока-пока. Если же есть еще какие-либо вопросы, пожалуйста, я могу ответить. Если же вопросов нету, то идемте с вами работать. Все, всем пока-пока.